Я же до стаже не доживу. Посмотрим. Отсюда всякие наши пенсионные реформы. Да ты что? Ты хочешь сказать, что мне простят все оставшиеся долги по ипотеке в 50 лет? Миллион копий Саватеева Алексея Владимировича в эту субботу отправились на сплав половодной по реке Каширка. До самой смерти решала математические задачи. Но... Почти 5 факториал, да. Свой мозг настолько э, замедлил его старение, что смог доказать Но совершенно олимпиадным деле... методом вот этот результат. Единственное, что он это делает... невероятно просто. Его вмешательство в себя это он непрерывно пьет огромное количество пива. Вот тебе изож. Очень высокая смертность этой популяции была, когда я бухал. Перестала работать теория. — Офигеть, какая история. — Насчет на английский королей. — И началось! — Петис весь описали это большой толстый том, очень интересный. — Офигеть! — Это такая психологическая... — Целая книга, да? — То есть ты нас сами обвиняешь вот этих ученых прямом, абсолютно под да. — Какой-то сценарий, триллер, как они все это провернули и, главное, зачем? — Если она недостоверна, то все остальные тоже документальные... — И поэтому давайте не ускорим ДНК. — Ага... — Ты реально там после? Что там после... — И Шерлок Холмс. — Все телевидение мира... Все, на Понимаешь? этом событии. И опа! Илона! Или Опа! Все-таки Жанна, да? В процессе фильма появилась аптракционистская картина. Это шикарная история. Я не знаю, что сделать. Я всего лишь ведущий канала Маткульт. Привет. Я скажу вам, что это да. Я даже могу сказать, кто привяжется. Да, <с>